Здравствуйте. Здравствуйте! Лена, спасибо за поздравления вашего супруга! Просто супер! Я старалась! <связываюсь> <связываюсь> Девочки, с нами Линда Восифан, которая... И которая... Все Торы, которые переслали нам из то она помогла их найти и переслать к нам. Linda, hello. Hello, Linda. Hello, Linda. Oop, what happened to my sound? We can hear you. Okay, we're Good. here, and I can hear you. I got my project, Kesher. <laughs> Вот это отключить Подожди, вот это отключить звук И тоже с нами. Привет, Sally. Привет, Sally. Я очень рада, что you сейчас с нами. Привет, Галина! Привет! Привет, Привет, Да, я очень рада, to to see Я кричу. Привет, Привет, меня... здравствуйте, шалом. Меня зовут Лариса, я тоже Здравствуйте, меня зовут Лариса, Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Лариса. Я тоже с вами. Здравствуйте. Город Белла. Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. Лариса. Первый Здравствуйте. раз с вами. Добрый день. Я Жанна Харьков. <соспорщик> я я с вами. Привет. Меня зовут Светлана. Я из Израиля. Здравствуйте. Здравствуйте, приветствуем вас. Добрый день, девочки. Я тоже с вами первый раз. Я с цар Волгоград. Добрый Здравствуйте. Вас. Здравствуйте, я из Киева. Меня зовут Лариса. Я первый раз. Замечательно. Девочки, надо прискорбляться, или я не поняла. Это мне. Ваша у меня юбилей. Ура! Поздравляем! Аля, поздравляю с твоим юбилеем! Полтава, Алена! Поздравляем! Поздравляем! поздравляем. Угу. Добрый день всем! Я... я сейчас слышала, я сейчас не слышу. Ой, Лорочка, приветики, дорогая! Вот, слышу, теперь вижу и слышу. Привет, всем привет. Привет, Лена Красищик. Я тебя люблю, вижу. Тебя на какой странице как лорик? Ловлю. Хочу к лорику. На какой странице? Иди на первую, не прогадаешь. Добрый день всем. Всем привет. добрый день. Девочки, Добрый. хочу сказать, Розочка, с вами из Кишинева Спасибо, тоже, Наташа Московая, у которой сегодня юбилей, она тоже с нами. У нас две юбилярцы получаются. Поздравляем вас, поздравляем. девочки. Поздравляем. С юбилеем поздравляем. Прекрасное и прекрасное время, чтобы начать нашу онлайн-встречу, а, наше онлайн-празднование 26-го женского цедера. Ира, привет. И сегодня привет, с вами микрофон, Ира. Оля, микрофоны. Есть. Девочки, давайте попытаемся не включать микрофон никому, кроме тех, кто ведет и участвует в Седере, иначе мы ничего не услышим. Есть чат, в нем можно включить любые эмоции, но сейчас только тот, кто ведет Седер, может включить микрофон. Договорились? Посмотрите, чтобы у всех был микрофон закрыт, чтобы он вот так перечеркнут был, красный это. Иначе это администратор вынужден будет у всех выключать микрофон, и мы ничего не услышим. Спасибо. Наш такой первый опыт. Мы вместе... Но почувствуем. Да. Пожалуйста, ведущий. Спасибо. Это была небольшая репетиция, а теперь открытие повторное. Добрый день. Очень рада всех видеть. С праздником. Я Рабина Оливайнштейн из Израиля, директор проекта Кеша в Израиле. А я Ирина Склянкина, руководитель отдела еврейское образование Россия-Тула. И вместе с Ольгой мы сегодня будем весь Седер с вами. Весь этот замечательный а, онлайн Седер, который позволил нам впервые объединиться такой большой... А, Семьей 164 человека одновременно празднуют Седер в виртуальном пространстве. Мы всегда говорили, это единый виртуальный стол единения и поддержки. И сегодня, на 26-й год, это случилось в реальности. Да? Это раньше было, но мы были разделены расстояниями, видели, может быть, несколько человек только рядом. А сейчас 5 стран, три континента, да, и мы все вместе. С началом нас начинаем. Ура! И к нам присоединились участницы разных стран. Давайте поприветствуем. Участницы Беларуси. Включайте микрофоны. У -у -у -у! Беларусь! Летаемые мы здесь! Здесь, здесь, здесь! Ура! Участницы Израиля! Поприветствуем друг друга! Ура! -uh. Привет! Участницы Молдовы! Я бывшая, я бывшая из Молдовы. Ничего, выдерживайте своих коллег по стране. Участницы России! Привет Привет! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! за такое яркое приветствие. И теперь а, наш бессменный руководитель Светлана Якименко. Светлана. Здравствуй, здравствуйте, дорогие подруги! Это так классно, что мы собрались сегодня вместе на наш седр. Как говорится, не было бы счастья, но это действительно счастье, что мы все вместе здесь, объединенные на одной вот таком столом. 26 лет назад первый седер прошел в Туле. Это был особый момент для многих, многих из нас. Это был момент, который изменил жизнь, изменил понимание, было, дало ощущение, что мы вместе. Я Светлана Якименко, основатель проекта Кешер в нашей стране. Я хочу поприветствовать здесь на этом седере Сели Грач, которая основатель проекта Кешер. Сели, we welcome you! Здесь у нас бессменный директор проекта Кешер со всех с 94 -го года, Кэрин Гершан. Кэрин, мы вас Здесь у нас американские подруги, Равин Голдиг, Голди, Голди, который первый семинар мамы-дочек. Это все была ее идея. Приветствуем, Голди. Здесь у нас... Здесь у нас много еще придут американских подруг, которые присоединятся к нашему Седеру. Я счастлива видеть здесь нас всех на нашем Седере. И сейчас я хочу попросить Кэрин. Кэрин, вы можете сказать несколько слов. Reaching all of you from Massachusetts, Svet, are you going to translate for me? Я вас приветствую из Not even the coronavirus is going to keep us all apart. И то коронавирус, который держит нас не вместе. Галя, хочу поприветствовать Галю, нашего переводчика и подругу и поддержку много лет. Karen, I will be instead of Seder. <laughs> Wonderful. So the first Seder goes back, I think, 26 years now. We were inspired by a group of women who were meeting in New York City uh, at Mayan, including our former board member, Eve Landau. <laughs> Um, and who were gathered around the music of the wonderful and late Debbie Friedman. And we knew that there was great potential for it to bring all of us together as well. So today I want to welcome you from all of your homes to the Project Kesher Global Women's Seder вроде своего дома но мы участвуем в международном женском We are all so committed to remaining kind, and compassionate and constructive during this very difficult time И мы все стараемся оставаться как можно добрее сострадательными и конструктивными в этот тяжелый сложный период для нас всех. we want you to know that we are here for you wherever we are in the world. И мы хотим, чтобы вы понимали, что мы для вас всегда есть. И мы, ну, в какой бы части света вы ни жили. До свидания. <свят> <свят> Я отключаю микрофон, Катя. Uh, Ира, Оля. Еврейская традиция учит нас произносить благословение шейхияну практически на все, что мы делаем впервые в данный год. Поэтому, собравшись впервые в таком интересном формате на женском седере, мы тоже произнесем молитву шейхияну. А споют ее нам Марина Илиза Мордухович. <музык> И все вместе. Аминь. А а а Очень радостно видеть знакомые и родные лица, особенно в такие непростые времена. И что же для нас, женский седр? Вот для меня как раз это возможность увидеться с подругами из разных городов и стран почувствовать вашу энергию, увидеть ваши горящие глаза. Оля, а для тебя? Для меня это еще одна возможность поговорить о правах женщины и о статусе женщины в обществе. Девочки, поделитесь, что для вас женский седер. Напишите, пожалуйста, об этом в чате. Мы будем зачитывать. Спасибо. Видите, как командная работа происходит, слаженно. Не стесняйтесь, а, а, а может быть кто-то поделится с нами а, а, лично. Лариса Миропольская, как одна из старейших участниц СЭДРа, наверное, одного из, из, из самых первых. Скажите, пожалуйста, что для вас женский седр? Микрофончик, Лариса. Для меня женские СЭДРы – это в первую очередь свобода. И я участвую в этом двадцать 22 года. И я счастлива видеть моих подруг из Запорожья и передать им огромный привет. И всех остальных, которых я знаю. Седер ⁇ это наше все. Спасибо. Спасибо огромное, Ларис. Соня Бранштейн, а что для тебя женский седер? А, для меня женский седер, во-первых, это связь поколений. А Вторых, это просто понимание uh, женщин, роли женщины в современном мире. Спасибо. Может, uh, uh, uh, Sheila Lambert uh, share с with us uh, uh, her uh, uh, opinion about women uh, American sisters? Who wants to share? What is seder for you? Sally, Alan, what is Seder for you? Well, this is Sheila, not Sally or yeah, Alan, yeah. but I'm happy to speak. Um, this, the Seder for me is an important bringing together of our family to celebrate our being Jews and why it's so important to be Jews and who we are as Jews. And So to me it's a time of connection and a time of remembering some of the things that are important to us as Jews. Thank you so much, you okay. The women's Seder for me, is everything that's wonderful about Project Kesher. It's about our coming together. Uh, Galia, hello, hello. Can you translate me, please? Gali, <laughs> And it's what happened to me when this began, when you all came on the screen and your voices were so joyous and you were all thank goodness connected because of this incredible technology in spite of what's going on in this world now the Seder couldn't come at a better time and I love you all thank you thank you oh, Stanley, we love you too Э, девочки, для меня это все, <смех> как-то трогательно говорит, что даже самой и хочется заплакать. Сали говорит, для меня это вот чувства, которые у меня возникли, когда я увидела вас всех вот, ну, на экране. Просто посмотрела и все, ну, посмотрела, как бы услышала ваши голоса и радость в ваших голосах. Вот это ощущение единения, не, которое м, существует, несмотря на то, что происходит в мире. И Селли говорит, я бы сказала, что, наверное, это самый лучший момент для такого Седера, благодаря вот таким прекрасным технологиям, которые у нас есть в современном мире. Спасибо. Спасибо большое. Раби uh, Голди uh... For me, the seder is memories. It's remembering the first time I did one with you, and we went to the market, and we couldn't find anything green and the apples were rotten. And we showed the determination that Jewish women have shown through all time and space to make a Seder, to create Seder order in time, to keep our families together, to bring ourselves together in strength to ensure that freedom and everything our people knows about seeking freedom. And I remember when we did the ten plagues and you did the plagues of living without freedom and seeing her faces I feel some of what Sally spoke I feel like my family is on the screen now too and I love you too. Thank you so much uh, dear Goldie. Uh, uh, maybe да. Добрый день, неожиданное приглашение. Так а, вот, вы такие. Добрый день, дорогие подруги, добрый день, дорогие женщины. Я Равин Юлия Грис из Одессы, община Шаратаям, И очень большая часть моей души это с Кешером, потому что мой первый женский седер был, наверное, 25 ну, или 26 лет назад, когда я совершенно не была еще Равином но была молодой девочкой, и все эти годы э, я несла эту идею, возможно, именно благодаря проекту Кешев я и стала раввином, которая зародила во мне э, стремление к женским правам, э, изучать роль женщины в иудаизме. И поверьте мне, сейчас я могу сказать, что традиционное понимание, как правило, умалчивает о большей части женских деяний в иудаизме, поэтому пришло время об этом говорить. Поздравляю еще раз всех с праздником. Женщины – это сила. От этого никуда не уйти. Спасибо вам. Ура, спасибо. И мы тут опровергли еврейскую пословицу «три равина, четыре мнения». Все наши три женщины равина были единодушны. Женский седр – это то, что делает нас сильнее и э, помогает пережить любые времена. Спасибо большое. Юлана хотела сказать в большанок. Юлана, пожалуйста. Да, добрый день всем. И э, вот Лариса сказала, что э, Седор, женский для нее это свобода. А для меня это э, не свобода, а только путь к ней. И каждый раз этот путь какой-то новый. Э, и это еще особая атмосфера. Это атмосфера э, такая, где участницам позволено все. Э, и нет э, границ, нет э, барьеров. И эм, происходит удивительное единение. Конечно, есть все эти вопросы, все, к, к, что мы поднимаем каждый раз, чему посвящен Седор, но это каждый раз совершенно особая атмосфера. И э, меня попросили сегодня передать всем вам очень большой привет от участников э, э, женских Седоров в Харькове, которые я уже э, ну, 21 год, провела, и 20 обычных, а сегодняшний седер был утром в телефонном режиме. Он не был в режиме онлайн, потому что у многих нет компьютеров. Поэтому Спасибо большое, половину, Да, в интернете наполовину в, по телефону. Спасибо огромное. Несмотря на то, что все меняется, мы находим формы быть вместе. Спасибо. Ира, Герасименюк. Слышите меня, девочки? И видим. А видите, ну что для меня женский седер? Это прежде всего праздник женщин, которые развиваются и женщины, которые меняют жизнь к лучшему. И седер для меня это и традиция, и диалог о женщинах исхода и о современных женщинах, о их чувствах, о их переживаниях, о их любви. Это женский седер для меня это сила нашего женского единства. Спасибо вам огромные девочки, за то, что поделились лично и написали столько много в чате. Спасибо. Оля? Перед наступлением Шабата и праздников мы зажигаем в своих домах свечи. И их свет дает нам ощущение праздника и тепла на душе. Перед наступлением седра мы также зажигаем свечи и читаем благословения. На секундочку, загорится все равно. Из искрого загорится пламя. Зажигай! Да, пытаемся. Формационный момент. А как все в ожидании. Чудо. С этого момента наш седр окончательно открыт. А почему же мы делаем женский седр? Потому что хотим изменить ситуацию, когда женщина только готовит и убирает перед песохом практически не принимая участия в самом седере. А чем же МЖС отличается от традиционного седера? Он проходит за две недели и готовит нас к последующему проведению седера дома или в общине, помогает оживить собственные связи с еврейской историей, ощутить чувство ответственности за будущее еврейского народа. Кстати, традиционная года также практически не говорит о женщинах, роль которых огромна. Поэтому мы создали новую Агаду. Путь продолжается. Она повторяет традиционную, но подчеркивает роль женщин в истории Исхода. Каждая из нас покинула Египет, и каждая из нас должна снова пережить Великий Исход, рассказав историю о своем собственном освобождении. А чем же эта Агада отличается от любой другой? Во-первых, это бокал мирем символ того, что поддерживает нас на всем пути. Во-вторых, это четыре бокала, которые мы посвящаем своим учителям, еврейским женщинам-подвижникам, которые помогали облегчать жизнь на всем протяжении своего пути. И, конечно же, апельсин. На седерном блюде проекта Кэшер, он служит напоминанием о роли женщины в еврейской истории и о ее равных правах с мужчиной. Давайте посмотрим еще, что же нас ждет на седерном блюде. Что у нас лежит, вспомним. Оля? У нас есть картинка? Да. да, есть. Кроме апельсина, вспомним остальные. Да, у нас апельсин. есть еще, э, еще э, карпас. Секундочку, а картинки нет у нас, да? Э. У нас была картинка, она сейчас появится. Да, мы, мы видим, во-первых, яйцо, которое символизирует круговорот цикличной жизни. И песах мы тоже празднуем каждый год. Мы видим э, морор. Это напоминающий нам о горече рабства евреев в Египте. Мы видим э, э, ЗРОА, да, э, это напоминание нам о пасхальной жертве. Мы видим... Хорошего э, э, мяса. Да, хоросет, которого не видим, но а, видим. Да. Хорошего, который напоминает нам ту глину, которую э, делали евреи, чтобы, чтобы строить в Египте. И, в общем, мы все, все, эти, все эти элементы Седер, безусловно, мы встречаем каждый год, кроме апельсина, естественно, вот который мы, мы с вами кладем на Седерную тарелку. Спасибо большое. И также женский Седер ⁇ это обращение к современным женщинам-лидерам через призму истории Песоха, показывающая преемственность нашей деятельности от героини схода. И сегодня они пришли на наш Седер. Встречайте их! Именно с сопротивления этих двух женщин началась история исхода. Меня зовут Шифра, потому что я помогаю младенцам появиться на свет. Параон издал чудовищный указ убивать всякого младенца мужского пола и приказал нам делать это. А я верю в Бога и знаю, что жизнь — это священный дар. И только Бог решает. Кому родиться, а кому умереть. И как бы мне не было страшно и опасно для моей семьи, но я не выполнил приказ фараона, потому что боюсь Бога и хочу спасти его народ. Я зовут Поа. Имя мое говорит о том, что я обладаю ценным даром, могу воскрешать младенцев, которых считали мертвыми, но не наоборот, Смогу ли я? Мне страшно, шифра. Всем известно, что ждет человека, который посмел ослушаться приказа Поро. Мы должны быть сильными и смелыми, Пуа. Как быть сильной и смелой? Я боюсь за свою жизнь. Что же будет с нами? Но младенцев я не смогу убивать. И поэтому хочу сохранить им жизнь. Тогда давай скажем фараону, что евреянки рожают прежде, чем мы успеваем к ним прийти. Ты права, Шифра. Горе тому человеку, который Бог придет свершить свой суд. Кто знает, во, как наш поступок отзовется в будущем. А эта женщина сделала решительный шаг, отправив сына по реке. Здравствуйте. Меня зовут Йелхевы. Я из очень хорошей семьи. Я из рода Леви. Я жена Амрама. И я мать трех уникальных детей. Мирьям, Аарона и Маше. Мне было уже 130, когда я родила моего мальчика. Моего младшенького Маше. Три месяца он был у меня. Три месяца он был рядом со мной. А ведь он мог и не появиться благодаря приказу фараона. Он появился на свет. И через три месяца мне пришлось расстаться с ним. Вместе с моей Мирьем мы осмолили корзинку, опустили нашего прекрасного малыша и отправили по реке. Я попросила Мирием наблюдать за ним. И Всевышний помог мне, когда дочь фараона нашла моего мальчика. Она попросила Мирием призвать кормилицу. И этой кормилицей стала я. Я выкормила моего сына. И я горжусь моими детьми, которые спасли еврейский народ. Знакомьтесь, великая пророчица и учитель женщин. Микрофон. Микрофон. Мирьям. Здравствуйте. Слышно? Здравствуйте, я Мирьям. Так меня назвали родители, потому что я первый ребенок Амрама ее хэви. Мое имя переводится как Горечь от слова Мар. Я искренне верила в Бога. И я пророчествовала, что в будущем моя мама родит сына, который спасет Израиль. Мой отец был очень видным мудрецом. И после приказа фараона, что всякого новорожденного мальчика надо бросать в нил, он развелся с мамой, и все евреи следом развелись со своими женами. Я не побоялась сказать ему: Отец, твой указ еще страшнее, чем указ фараона, который касается только мальчиков, а твой касается и мальчиков, и девочек. И отец услышал меня и вернулся к маме. И именно после этого. Родился мой младший брат Маше, и тогда весь дом наполнился светом. Как же я гордилась, когда мой отец поцеловал меня и сказал, дочь моя, исполнилось твое пророчество. И как же я боялась, когда три месяца мы прятали его дома, и когда мама поставила корзинку с братиком у реки, я стояла и ждала, что же с ним будет. А когда дочь фараона нашла Маше и решила взять его во дворец, я, хотя сердце мое трепетало, подошла и предложила кормилицу, нашу маму. Я все время была рядом. Я помогала и следила, как Маше выполняет свою миссию спасения нашего народа. Оба моих брата, Маше и Арон, были пророками и вождями народа, а я вела женщину за собой. Учила истории, целяла уверенность, пела, вдохновляла, подбадривала. Под моим предводительством женщины вышли из Египта, вооруженные свирелями и тимпанами. Я знала, что они понадобятся, чтобы благодарить и прославлять Творца за наше спасение. Ой, микрофон. Встречайте одну из самых влиятельных женщин эпохи Исхода. Она перед вами. Меня зовут Батья. Наверное, вы и так меня узнали. Меня все знают. Я дочь фараона. Однажды я спустилась к реке, чтобы умыть свое лицо, и увидела в воде ребенка. Я сразу поняла, что это еврейский мальчик, и папа не захочет его оставить. Но моему дару убеждения сложно противостоять. Он вырос в нашей семье. Без меня этот ребенок мог и не выжить. дочь медьянского жреца, еще одна из спасительниц Маше. Здравствуйте, меня зовут Ципора. Имя мое означает «птица». Я, как птица, своими крыльями защитила своего мужа. Мы познакомились с ним у колодца. Пришла со своими сестрами, для того чтобы набрать воды и накормить наш скот. Но пастухи не пускали нас. Они были обижены на моего отца, для нас была проблема набрать воды. Но Маше защитил нас. Мы набрали воды, и когда я вернулась домой и рассказала об этом своему отцу и Тро, он предложил Маше взять меня в жены. Маше согласился. Он сказал, что он из рода Якова, и его предок когда-то тоже встретил свою жену-колодца. у С Маше очень любили друг друга. У нас было двое детей. Одного мы назвали гершом пришелец, потому что мой муж был пришельцем нашей земле. Младшего мы назвали Элиэйзер. Когда ему исполнилось всего семь дней, мой муж сказал, что нам нужно уйти, нам нужно идти в Египет и спасать еврейский народ. Но я знала, что мы должны сделать обрезание нашему сыну, а обрезание делают на восьмой день, не перечила мужа. Мы ушли, не сделав обрезание, но ночью, увидела, как ангел спустился и собрался убить моего мужа. Тогда я поняла, что это из-за того, что мы не выполнили закон, мы не сделали обрезание лезеру. Я вокруг, схватила то, что было у меня под рукой, острый камень, и сама сделала обрезание нашему сыну, чтобы спасти мужа. Обращаюсь к вам, современной женщины. Иногда нам приходится решительно и быстро совершать очень важные поступки. Этим мы спасаем не только своих близких, мы спасаем весь еврейский народ. Я Наталья Бабаян, Волгоград, Россия. Я координатор программы «Еврейское образование». И мне кажется, что мы можем научиться у героинь их очень многому. Вообще в человеческой истории существуют яркие женские ролевые модели, мудрые, сильные, способные противостоять злу, которых так нуждается наш современный мир. Иногда нам всем нужно быть немного пророками, чтобы видеть будущее, там, где его не видит никто другой. Например, в непослушном ребенке, в убеждении, что результат того стоит. Мы должны уметь проявлять инициативу, иногда запеть песню, сплести рассказ. Мы должны вести за собой людей, чтобы коллеги, дети, родные последовали за нами, достали свои тимпаны и добавили к песне свои собственные стройки. И все мы хотим мира. Это так. А Какие качества героини Схода важны лично для вас? Поделитесь, пожалуйста. Поднимайте руку или включайте микрофон и говорите. Ну, а Израиль? Сила воли, я думаю. Спасибо. Вера, Спасибо. В то, что, вера в то, что ты делаешь. И никогда нельзя отступать, и всегда надо идти только вперед. Спасибо, Я Лена. бы сказала, это большая мудрость этих женщин. Это самоотверженность и не боязнь. Это я, Ирочка. Я вижу, Рива, вижу. И, и это не боясь ä, при, принимать эти серьезные решения. То есть бесстрашие, я бы сказала. Спасибо, Рива. Четкое видение цели, Таня Кубовская пишет, Евгения, взять ответственность на себя, понимание долгой ответственности, решительность. Девочки в чате пишут. Кто-то хочет сказать? Не стесняйтесь. Пока а, есть я возможность бы сказала, сделать. что даже немножко авантюризма. Согласна. А как войти? А вот вы уже вошли, Рима. Уже вошла. Да. Рима, аж дот Израиль. А я еще думаю, что любовь, любовь не только к своим близким, к папе, к маме, к братьям, любовь к еврейскому народу. Спасибо. Я хочу всем... сказать, да, добрый день. А я считаю, это любовь к Всевышнему. И без нее нельзя. И преданность Всевышнему. И это очень важно за всех нас. Спасибо, Свет. Преданность идеалам, решительность, смелость. Ага. Девочки, можно сказать слово? Да, да. мы вот как раз да, ждем. Алла, Алла, Израиль, халон. Вы знаете, есть тут у нас в чате одна женщина Рима, которая уже сказала преданности семье. У нас очень часто совпадают с ней как говорится, Вот я тоже хочу сказать, что меня, например, вот эти все примеры учат неимоверной преданности к семье, неимоверной преданности еврейству, именно к еврейской семье. Вот. И не могу высказать то, что хочет, хотелось бы, но очень, очень показательно и очень здорово вот это вот э, отношение, которое было, и оно очень-очень э, сильно на нас влияет. Очень сильно. Даже на семейные отношения в семье. Спасибо огромное, Алла. Еще девочки пишут смелость и честность, Татьяна. Всевышний создал женщину такое воспасение. Наши героини оправдывают реализацию этих задач. Спасибо. Еще буквально у нас есть минутка, кто-то хочет лично сказать. Мы пытаемся воспроизвести атмосферу Седера, да? Мы же не только изучаем, мы говорим друг с другом во время Седера. Вот сейчас у нас есть такая возможность. Может, наши американские? но мы говорим о качествах женщин в Эксидере, о Пейстере, которые важны для нас. Может, кто-то из американцев хочет сказать, Мишель, Шила, кто нибудь еще? What inspires you from the stories of uh, women of Exodus? Linda, just put the microphone on and please talk. Hi, this is Karen. Um, I think that what inspires me about these women is that they went against their um, their governments and what the people told them was acceptable, and they did what they felt what was necessary because they know that the needs of humanity come above the needs of what any of our governments are doing скажем так, пойти против того, что говорили тогдашние власти, да, что как бы, властимущие, а потому что как бы ну, против того, что считалось приемлемым в то время, как бы и правильным, да, но сделали то, что было необходимо, что было нужно, потому что, как я считаю, что потребности человечества всегда должны быть выше потребностей правительства. Линда? Sheila, Sheila. Sheila. Uh, I think that what is so important of the women of the exodus is how strong and persevering they were and how resilient and I think that's qualities that women have today that men don't necessarily have and that's and I and I find it in the women of Project Hesher as well that no matter what obstacle they've been through no matter how difficult the times are, they always persevere and they show remarkable resilience in getting back up on their feet and helping to change the world. Well, I want you, Shila. thank you, Shila. I want to say, that for me, very important qualities of women, well, exactly those of right, the and strength. И это те качества, которые, собственно, мы должны ну, находить и в современных, мы находим, да, в современных женщинах. И Шелла говорит, я вижу, это в женщина проекта Кэша, потому что, несмотря на препятствия, как, с которыми мы сталкиваемся, несмотря на сложные времена, которые мы переживаем, мы все равно находим силы встать с коленей и двигаться дальше, делать то, что нужно. So я, я, я хочу сказать, что не только в женщинах исхода. Вот наши американские подруги во многом, Шила, Сэйли, Кэрин, вы все Голди, это тоже очень во многом те ролевые ролевые, ролевые, ролевые те... Не слышу. То есть все люди, которых есть чему учиться, и спасибо, что вы с нами, поддерживаете нас, и что мы вот тут вместе за этим сыгранным столом. I just thanked all American women because they are also, in many ways, role models for us. Michelle wants to join. I think about our sisterhood, that um, how we work together and um, just help each other in all sorts of times, in the good times and the bad times and the joy that that brings all of us and the heart with which everybody does it so um it's a joy to be here and uh Aziz and Pesach Michelle thank you Michelle Мишаль говорит, то есть я как бы, для меня это такое сестринство, да, единение, мы как подруги все. И Это возможность и необходимость как бы, быть вместе, и работать вместе, имеется в виду работать, как действовать вместе скорее, помогать друг другу, ну, как говорится, в горе и в радости. Да, то есть, как бы, и делать это м, от всей души Хорошо. и с радостью. И я рада, что здесь сейчас нахожусь с вами, и в этом целе. Спасибо большое. И как раз а, работать вместе, радоваться вместе, вместе отмечать праздники, возможно, в ситуации, когда вокруг нас будет мир. И поэтому от Яво шалом Алейну, Лиза и Марина, просим вас. Мы видим, что к нам еще присоединились участницы а, из Соединенных Штатов. Давайте поприветствуем их дружно. Приветствуем. Hi Barbara. Hello. This is Aya Rose Lehman, my grandbaby. Досвидания. Oh, hey, Great. Bye. Hi. Hi Lily. Hi. Hi Erica. Erica. Hi, everybody. Here. I'm so glad to see all of you. Hi Erica. Hi. Hi. Yes, Hi. we can yes, we are here and see you. Hello. Can I tell you how happy I am to be with all of you? <laughs> sure. Of well. course. This is an interesting year for Pesach um, because in a way we are all slaves, we're home and we are figuring out how we can celebrate this holiday so we reach our families and our loved ones and however long this lasts, we are all together to see one another safe and keeping one another motivated. John ну и особенное время, именно как бы для празднования а потому что в какой-то мере мы сейчас все с вами в рабстве, в рабстве, в заключении в собственных квартирах, в собственных домах, да, как бы, и несмотря на это все, мы как бы, должны и пытаемся вот, отпраздновать наше, скажем, единение, да, и связаться с нашими быть на связи с нашими семьями, с родными близкими нам людьми, несмотря на то, что происходит, и я думаю, что как бы, это сделает делает сильнее и только более мотивирует нас на по положительные вещи. She, Sheila Freeland and are here with us as well. Hi, no, I'm here. I just figured out how to unmute myself. I am so happy to be part of this with all of you and... As hard as this is, this is a time in our lives that we'll remember forever. We'll never <coughs> pass over. Um, and I just want everybody to stay healthy and well and find the blessings in our lives and celebrate them and stay in touch with each other because that's one of the most important things. So proud of all of you. Um, how many people are on this virtual Seder, do we know? 205. Yeah. Thank you.:5 than than Oh my goodness, isn't that amazing? And we have 35 people who follows us on Facebook: Oh, that's just fabulous Thank you, Sheila.: I go для всех, что сказала Шила Фридлан, ну, прежде всего, что счастлива тоже быть здесь с вами, всеми, как бы, и, ну, говорит, ну, в принципе, как бы, как все мы понимаем, что это такое время, э, время, как Шила говорит, время сложное, но э, это то время, которое мы никогда не забудем, которое у нас навсегда останется в нашей памяти, вот, несмотря на эти обстоятельства, да. И я желаю всем вам оставаться здоровыми, и чтобы все у вас было хорошо, несмотря ни на что. И чтобы вы сами для себя э, могли находить какие-то вещи, такие своего рода как благословения, э, которые даст вам силу торжествовать, праздновать, радоваться. Э, и основное, что я вам хочу пожелать, это чтобы вы оставались друг, другом, друг с другом на связи, потому что в это сложное время это, пожалуй, самое важное. И я горжусь вами, Шила говорит, спросила, сколько нас тут человек, и была поражена, как много нас здесь, всех здесь собралось сегодня. Спасибо, Шила. May I say a few words? Yes, of course, please. Eunice. Yes, of course. Eunice. Yunis. Can you? Um, am I doing right? Okay, great. Yes, yes, yes. Thank yes. you. I just, just want to say hello, and um, it's such a pleasure to be with everybody. And the number two hundred and maybe up to three hundred is astounding. Um, it reminds me of the night for the first um, international seder when Karen and I sat on our my couch and made telephone calls um, to the women in the region as we knew it then. I'm not sure whether we had Galena on the call or what, um, but we probably uh, sang a few songs. And I think um, that that history and the um, coming together of the 300 people now is in answer to Sveta's first um, question about you know who are the women who give us hope and joy and um, it's all of us thank you thank you, thank you. Thank you. Количество людей, которое сейчас вот здесь собралось, да, мы все вместе просто потрясающее, это поразительная цифра. Я вспоминаю, Юнин говорит, первый такой центр, когда мы с Тайром сидели у меня на диване, и, ну, естественно, тогда не было этих технологий, там, зумов всяких, да, и мы по телефону, значит, звонили, как мы тогда это назвали, в регион, ну, то есть к нам сюда, в бывший Союз, да, И, э, пели, насколько я помню, говорит, пели какие-то песни что такое там пытались, как это был наш такой первый седер. И вот с того момента, я вот сейчас думаю, столько времени прошло, да, и сейчас мы практически 300 человек здесь собралось вместе, и это своего рода ответ на вопрос, который вы Света в самом начале задала, да, на вопрос, кто же мы такие? Кто мы и для чего мы? wow this is the holiday of spring seeing so many of you on the screen is really a celebration of the endless and ever-renewing possibility of spring and that's the story of project kesher whether in the former soviet union or in israel keep defying the odds, keep re being reborn, keep being renewed, keep spring alive. And I, I missed the first part of your Seder, but I assumed you talked about Shifra and Pua, the, the midwives. Uh, and it's because of them, it's because of women, it's because of women like every single one of you uh, that help bring Geula, redemption, hope to the world. We we embrace life, we bring life forth, and I just want to thank you all for being on this call and all of you for being part of this wonderful worldwide project Cash Thank you so much. Ну, скажем так, весна, да, весна во всем, скажем. І я війжу здесь вас от всех ну лица на экране, да и. Ну, думаю о том, что вот как весна, ну, скажем, что не произошло, весна вступает в свои права, да? так точно как бы и мы, вот женщины проекта такая это своего рода такой символ, сим, символ, символ весны и возрождения, то есть, несмотря ни на что, что бы ни происходило в мире, как бы, да, это возможность для духа возродиться и восстать, да, из плохого. Это касается и женщин, ну, которые живут в бывшем союзе, да, и тех, кто живет в Израиле. То есть это возрождение, восстановление. Это весна, которая всегда с нами, которая всегда появляется и поднимается вновь. Нама ну, ну, говорит, я не была с самого ну, начала с вами, как бы не присоединилась к вашему святому но я так предподозреваю, вы говорили о и по Ипо ну, в самом начале. И, соответственно, как бы ну, ну, о тех женщинах, да, о тех женщинах, собственно, как, которые, в принципе, как бы поступают так же, как и вы. Они, благодаря действиям вот таких, как бы, простых женщин происходят и происходит в нашей жизни это обновление, искупление и спасение, да, и надежда для всего мира. И спасибо вам всем за то, что вы сейчас здесь все собрались. и yeah. yeah. Hello from Teaneck, New Jersey. I'm delighted to be part of this, to say hello to my friends in Project Kesser around the world and a special shout out to my dear friend, Ina, with whom I connect almost every week. I too was thinking about Shifra and Pua and the courage that they manifested in the face of threats to themselves. And I feel that at this time, we have to find within ourselves ways to express gratitude when we're feeling so anxious. And I know that we all share a sense of gratitude for the connections we forged among us, that these connections will be sustaining and provide us with courage and hope and confidence that we will get through this to the other side and that our Jewish sources and our ability to celebrate, in the face of this great difficulty, will triumph for each of us. So I too wish you a hug, Sameach, and send love. Yeah, okay. so much. И я тоже Алейн, хотела бы сказать о Шифре и Пуа, да, скажем, об их, э ну, мужестве, мужестве, которое они проявили перед лицом такой серьезной угрозы, да, перед лицом как бы того, что происходило. И вот э хочу сказать, что в данной ситуации, в которую мы все с вами сейчас попали, да, в которую, ну, вот, как бы время, в которое мы отмечаем этот центр, приближаемся к Пасху, вот, э я хотела бы сказать, что особенно важно для нас это э э Найти способы выражения благодарности да, и найти то, за что мы будем чувствовать и выражать эту благодарность, особенно в моменты, когда нам, ну, как сейчас, особенно тревожно, да, мы беспокоимся обо всем когда нам нелегко. И вот, как бы, я хочу сказать, что нам в этом могут помо помочь те связи, э, которые вот мы, как в организации, да, уже ну, наладили друг с другом. Эти связи, эти связи, как бы, будут для нас и источником силы. И, собственно, мы будем источником силы для этих связей, мы будем их поддерживать. Как бы. И э, это все, как бы это единение нам поможет э, пережить эти сложные моменты и перейти, как говорится, на, на другую сторону, да, на другой берег выбраться э, реки уже из этого всего, как бы, из этого сложного времени, и найти силы э, восторжествовать над, этим, над этими проблемами. И э, я вам, то есть от меня вам хак и любви, моя любовь. Um, it's Sheila. Could I say one more word? Um, I already spoke to you earlier about the strength and resilience of the women of the Passover story and the women of project Kesher. I just wanted to share one, one more thought uh, that somebody shared with me and I think it's important. And that is if we have something to learn from all of this is that we can feel the scarcity, the pain, the difficulty of a time like this, but we also can feel gratitude. And I certainly am feeling gratitude, I'm gonna get weepy in a minute, for all that I have, and for the fact that I have all of you, who I consider many of you I've known for years and years, my sisters and my friends, and I can only feel gratitude for the connection that I have to you. Thank you, Sheila. Шила говорит, я просто, ну, хотя я уже говорила, но просто очень захотелось ну, добавить еще одну вещь, как бы, в связи со всем сказанным, да, я уже, помните, говорила вам о том, что, как я вижу, основные черты, да, в этих женщинах, это сила и сопротивляемость, такая, как бы, такая, стойкость, я бы сказала, да, насколько они важны, но хотела сказать о другом, кто-то мне это сказал, как бы, ну, я считаю, что это очень такой важный момент, с которым я должна с вами поделиться, это возможность извлекать уроки из любой ситуации. И вот если мы, я считаю, Шела говорит, если, если мы должны чему-то научиться в этой ситуации, э, несмотря на то, что как бы мы переживаем и ну, какие-то лишения, и боль, и страх, да, то есть мы должны научиться чувствовать благодарности. И благодарности, как бы, и я лично, она говорит, благодарна за то, что имею, и за то, что имею, ну, вы и все, вы есть у меня, как бы многих из вас я уже знаю на протяжении многих лет, и вы, как бы, мои сестры, я считаю, что благодарность – это одна из таких черт, которые нам всем необходимы. Спасибо. Спасибо. И сейчас мы перейдем к Даену. Да, Ирочка? Да, Олечка. Исход из Египта – это, безусловно, чудо. На протяжении всей нашей истории мы периодически наблюдаем чудеса. Но благодаря Всевышнего за чудеса мы понимаем, что радоваться нужно не только грандиозным чудесам, но и каждому чуду в отдельности. А на сегодняшний момент радоваться нужно даже самым тривиальным и повседневным чудесам. Да ей на переводе «нам было бы достаточно». Полностью с тобой согласна, Оля, потому что на сегодня мне было бы достаточно сесть в поезд или в самолет, приехать на семинар и обнять моих коллег и дорогих подруг Даену. А чего бы было достаточно вам? Юль Корнилова. Как представителю Израиля, что бы тебе было настаточное представителю на Израиля, э, я думаю, что нам бы было достаточно иметь возможность собраться всем вместе родственникам, друзьям э, со всех городов, со всех стран за одним седерным столом. Нам бы было достаточно. Дайяну. Ира Фридман, Минск. А как представители Беларуси, в которой нет карантина, и мы можем собираться за одним столом, нам было бы достаточно хороших новостей от вас всех. И от нас тоже. Каждой хорошей новости в отдельности. Да, Ену. Спасибо. А, Инна Михайловна, вам что бы было достаточно? В пятницу, с шабатом я и мои подруги ездили, Квартирам к нашим престарелым, пожилым членам еврейской общины. Во время карантина мы были в масках, в перчатках, привозили продукты на шаббат. И когда пожилые члены общины нас видели, они нас любят на самом деле, они протягивали руки, хотели обнять нас. Они были растеряны. Обнять для того, чтобы чувствовать какую-то уверенность. И мы тоже протягивали руки, но этого нельзя было сделать. И так хотелось обнять и придать свою какую-то большую силу успокоить этого человека. Мне очень не хватает мужских объятий сегодня. Таену. Влада. Я подумала о том, что мне было бы достаточно иметь возможность выбирать, куда пойти или остаться, поехать или полететь, оставаться дома по собственному желанию или по вынужденным обстоятельствам, сделать прогулку в большой семье или остаться наедине со своими мыслями. Всего лишь этого, которое вчера еще, казалось, на это не обращал внимания. Да и... Влада, можешь на английском что-то? Нет, наверное. Может быть кто-нибудь äh, Марта, Дайену, Все за Я это все плюс-минус как бы, конечно, корявенько, но пишу в чате. Если кто захочет прочитать, отлично, спасибо. Марта, мы виду сид и об Даюну финал. So this is truly Dayenu for me, because it is the first time that I am joining with all of you for the Global Women's Seder, and it's just an amazing spiritual and joyful feeling to be so connected to you. Dayenu. Dayenu, thank you so much. Марта говорит, что как бы для меня это уже все доеду. Да, ну, потому что, собственно, как бы это первый раз, когда я присоединилась с вами в таком виртуальном, да, онлайн, ну, виртуальном сервере, как бы, и э, такое знаете, одухотворенное и как бы радостное событие доеду. Да, ну. Спасибо. Можно я скажу? Марина Тверь. У нас сейчас закрыта синагога, и вот завтра и послезавтра к нам придут люди покупать мацу. И вот на данный момент мне было бы достаточно, чтобы все, кто может, кому нужна маца, чтобы они нашли возможность прийти и приобрести мацу. Это на ближайшее время доену. А на дальнейшее, конечно, чтобы синагога была открыта, чтобы мы могли там работать, а не из дома, вот, и чтобы у нас продолжались все наши проекты. И чтобы как бы мы могли уже видеть людей реально, а не виртуально. Дайену. Дайену. И скажем все вместе дайену, чтобы все наши желания осуществились в следующем Дай году. Дайену. Дай дайену. Дайену. Дайену. Дайену. Дайену. Дайену if only we had national leaders who understood that viruses know no national boundaries diana я просто очень надеюсь очень хотела бы чтобы стран понимали would you like to yes yeah. Uh, yes, but let me see. <laughs> uh can you hear me? No, not yet. I think I'm having a we problem. Can't hear, but we can no, hear we can hear you. Okay. Well, uh привет, Shalom. It's wonderful to be with all of you. And uh, uh and I think my Diane for today uh is that may we use this time both in our own communities and around the world to understand number one that we all benefit or suffer from the lives and the fruit of everybody else it is i think important and i hope that after uh the end of this scourge or perhaps plague, given our language today, that we will appreciate that none of us are uh, in any uh, better condition than those of us who are the most vulnerable. And it is the uh, recommitment to building a community in every sense of the word that is a thriving community. Yes, John. Жан <свят> ну, говорит, что сейчас секунда, не говорит, что как бы, она хот... ну, то есть, ну, прежде всего, как все, да, что она рада быть здесь с нами, с всеми, и что, возможно, вот это сложное время, которое мы сейчас переживаем, это для нас время понять такие-то такие, ну, важные моменты. но прежде всего, первое это понять то, что все мы либо, скажем так, приобретаем что-то, либо же страдаем да, как бы от действий других людей, да, от поступков других людей. Соответственно, как бы я думаю, что когда эта вся беда, ну или говоря словами нынешнего, ну так как бы нашей терминологии и нашего праздника это чума, скажем, и проклятие закончится наконец-то, то я надеюсь, что все мы, как говорится, окажемся и все мы сами окажемся в таком безопасном месте, но и там же окажутся эти люди, которые сейчас являются гораздо более уязвимыми, да, как бы, чем мы, являются самыми уязвимыми условиями населения. И что все мы как бы поймем тот момент, что для того, чтобы, ну скажем так, нам необходимо объединяться, необходимо быть вместе, и поддерживать друг друга, для того, чтобы, скажем, всем нам было хорошо. Спасибо, спасибо большое. Thank you so much. И в следующем году в Иерусалиме. Лашана Абаа Бейрушалаем. Эти слова заканчивают пасхальную агаду. Марина и Лиза. Как все вместе мы споем эту песню, у вас есть... Марина, вы пойте, а мы будем петь тоже. Но никто микрофона не включает. Конечно. Только вы, у вас включен микрофон. Конечно. Давай, Мариночка. Я хочу показать, что у меня в руках тимпан. И вот мы, как подобно Мирьям, взяли с собой, запаслись тимпанами и свирели, Лиза, покажи нашу свирель. И все вместе мы споем Лешана ба Беру символ колодца Мирьям. Живительный источник поддержки. Нам, женщинам, даны силы, потенциал, которыми мы питаем свое окружение, подобно воде в колодце. Давайте вспомним, скольких людей мы поддерживаем и укрепляем. В общинах все праздники, мероприятия, события подготовлены женщинами. Мы также храним семейный очах, передаем традиции, Историю, семейное наследие. Мы постоянно в движении. И мы действительно меняем мир вокруг нас. Спасибо вам большое за вашу энергию, за вашу поддержку, за ваше желание быть вместе, несмотря ни на что. Ну, в следующем году в Ирусаливе больше добавить нечего. Лошана Аба Аминь Аминь Аминь можно Amen. всем включить микрофоны теперь. Аминь. Аминь. Аминь.